Oh, oh, Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в станице Гастагаевская. Это всего 14 километрах от города-курорта Анапа. Добраться можно за 15-20 минут на автомобиле. Сегодня я вам расскажу об участках, которые имеются у нас в свободной продаже. Хочу сказать о том, что все участки расположены в довольно удобных местах. Все для того, чтобы нашим клиентам было комфортно жить и без проблем добираться до основной инфраструктуры. Итак, сейчас мы находимся по адресу переулок Радужный 6, площадь участка 6 соток, назначение земли и ЖС. Из коммуникаций здесь будет электричество 15 киловатт и центральное водоснабжение. Цена участка 1 миллион 300 тысяч рублей. Следующий участок в 9 соток земли находится на улице Украинской 24В. Назначение земли здесь ЛПХ. Из коммуникации электричество 15 киловатт, центральное водоснабжение и имеется газ. Стоимость участка 1 миллион 750 тысяч рублей. Расстояние до школы – полтора километра, а до центра со всеми его магазинами – два. Следующий участок, который находится у нас в свободной продаже, находится на улице Линейной 4А, площадь его 5 соток, а, назначение земли ЛПХ, из коммуникации электричество 15 киловатт, скважина, а также а, газ по фасаду. Стоимость участка 1 миллион 350 тысяч рублей. отсюда до центра немного ближе, буквально километр до школы 750 метров. На улице трудящихся в продаже имеется сразу два участка 83А 83Б, каждый по 6 соток, назначение земли и ЖС. Из коммуникаций газ, центральное водоснабжение и электричество 15 киловатт. Старые постройки, которые сейчас находятся на участках, они будут убраны. Стоимость одного участка 1 миллион 750 тысяч рублей. До школы от этих участков 850 метров, а до центра чуть больше километра. Все эти участки продаются с договором подряда строительства. Какой проект вы захотите, такой мы вам и построим. Подробные планировки домов смотрите на нашем сайте sga23.ru. Обзоры всех коттеджей вы можете посмотреть на нашем канале, там же ролики о самой станице Гастагаевской и ее инфраструктуре. Есть вопросы? Звоните в отдел продаж. Наши менеджеры всегда ответят на все интересующие вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди еще много интересного. С вами была Ина Борисова. Пока-пока.